Здравствуйте, меня зовут Медников Максим Александрович, я хирург-стоматолог, я работаю в клинике Калибри Dental и выполняю ряд манипуляций, связанных с хирургическим приемом. Это имплантация, сложные хирургические вмешательства, наращивание костной ткани, синус-лифтинг. Моя стоматологическая практика началась в 2000 году, когда я поступил в челюстно хирургию на дежурство и начал вести прием пациентов. Дальше моя практика развивалась, и с 2004 года я стал врачом, и начал вести хирургический прием. А в медицине я не просто так, а я врач в четвертом поколении. Мои прабабушка -пра, и дедушка а, были врачами, земскими врачами, и потом мои это, родители врачами, и как бы вот, вот и я тоже врач. Правда, я выбрал для себя стоматологию, потому что она мне более интересна. В своей практике я а, постоянно получаю образование. Более того, я размышляю таким образом что самое лучшее образование можно получить там, где какая-либо методика разработана. У того специалиста, кто ее разработал, поэтому чаще всего я езжу на какие-то международные конференции, э семинары. Я проходил обучение в Чикассу Центре современной стоматологии в Нью-Йорке, э был в Германии в Испании, в Италии и, в общем-то, в Китае даже, и проходил образовательные курсы у самых лучших гуру профессионалов в области стоматологии. И теперь я читаю лекции, благодаря тому, что я накопил большой опыт, пропустил через свою практику, я читаю лекции для э, врачей, профессионалов, более продвинутые курсы, которые помогают им решать их постоянные ситуации, клинические случаи с достаточно хорошей степенью эффективности. Лучше всего у меня получается работа с фронтальной группой зубов. А если есть такая проблема, отсутствует какой-то центральный зуб или он требует удаления, или произошла какая-то травма, это ко мне. Такие вопросы мы решаем давно и на очень хорошем уровне. И делаем таким образом, чтобы имплантаты, установленные в эстетически значимой зоне, ничем не отличаются от своих зубов. Это у меня получается лучше всего. Уникальность моей работы в том, что 80% имплантатов, которые мы устанавливаем, мы устанавливаем во время удаления зубов. Чтобы не делать два хирургических этапа, мы выполняем все это в один этап. Сразу удаляем, сразу ставим имплантаты, они приживаются, и мы даже видим более лучшие результаты, нежели это делать поэтапно. Это экономит время средства и получается более а, стабильный, более хороший и более эстетичный результат. В своей профессии я постоянно совершенствуюсь и стараюсь сделать так, чтобы та информация, которую я получаю, можно было ее пропустить через свою практику и передавать другим врачам. Теперь я читаю лекции для врачей по всей России. Мы с моей командой профессионалов, коллег, да, сделали интересные курсы. И эти курсы преподаем для продвинутых врачей на территории Российской Федерации. Все, кто прошел наши курсы, очень довольны, и теперь в их практику пришли готовые решения, которые мы смогли скомпоновать и дать в очень удобоваримом виде. Это одна из наших уникальностей. Больше всего мне нравится те манипуляции, которые мы выполняем, связаны с тотальной реабилитацией. Когда к нам приходят, особенно пожилые пациенты, э, у нас э, достаточно часто проходят операции по концепции all-info. Эта методика разработана, когда ставится четыре имплантата за место всех зубов на одной челюсти и делается сразу же конструкция. И пациенты приходят с, с накопившимися проблемами, которые копили очень много лет. И буквально за одну процедуру решаются все его проблемы. Именно та технология, наверное, вы слышали, как зубы за один день. Вот именно эта методика дает больше всего эмоций, потому что жизнь пациента меняется до и после именно вот в моменте. И пожилые люди чаще всего имеют только один способ получить удовольствие – это вкусно поесть. А когда нет зубов, у них это не получается. Вот именно эта методика меняет их жизнь. И это больше всего нас вдохновляет. В обычной жизни я увлекаюсь яхтингом, рыбалкой, я очень люблю фотографию, а также у меня есть четверо детей, которые требуют большое количество внимания. И я стараюсь проводить время с семьей чаще.